Снова здравствуйте, уважаемые коллеги! На сегодняшнем видеоуроке я объясню вам, каким образом можно воспользоваться службой Amazon Web Service. В этом облаке можно установить свой собственный небольшой виртуальный сервер под управлением Ubuntu после того как мы установим этот сервер и запустим его на нем я постараюсь объяснить вам каким образом можно поставить базу данных DB для того чтобы туда отправлять с помощью mktt брокера данные с наших контроллеров и собирать их а уже на основе собранных данных мы сможем отображать в графическом виде информацию от различных источников с помощью системы графана. Это очень удобный инструмент, который позволяет гибко настраивать вид представления, различные способы отображения, и я думаю, вы оцените это. Итак, давайте приступим. На самом деле, существует достаточно большое количество облачных сервисов, которые предлагают хостинги, которые предлагают размещение виртуальных серверов и другие услуги, ну, как, например, Google Cloud или Яндекс.Облако. Но по сравнению с амазоновским сервисом, они все-таки проигрывают в том плане, что менее удобная ценовая политика части бесплатного использования на пробный период на google cloud этот период составляет порядка 12 месяцев ну что, давайте пока тогда зайдем на их сервер и посмотрим как осуществляется регистрация для этого набираем в адрес строки iws.com и браузер нас переправляет на страницу где можно Нажав вот эту кнопку, перейти к созданию бесплатного аккаунта. На этой страничке заполняем свои личные данные, не забываем здесь указать, что способ использования в личных целях Все Заполняем в латинице Регион Россия Устанавливаем галочку подтверждающую согласие и нажимаем продолжить. На этом этапе необходимо ввести регистрационные данные своей кредитной или дебетовой карты. Я для этих целей использовал виртуальную карту. В данном случае будет списано. Небольшое количество средств, порядка 100 рублей или 1 доллара для подтверждения валидности этой карты. Через месяц они вернутся. Еще одним важным аргументом в пользу использования виртуальной карты является то, что через два месяца у меня была попытка списания 12 долларов 92 центов в пользу Amazon Web Service. Этого не произошло, потому что на данный момент всего было 29 рублей. Но хоть и не произошло списание на работу сервиса, это никак не повлияло. Здесь вводим код подтверждения 484B3B. Примите входящий звонок на указанный номер и наведите, наберите на клавиатуре те цифры, которые были на экране. Дождитесь пока на экране компьютера появится вот такая надпись о том, что подтверждение произошло успешно и нажмите «Продолжить». После этого выбираете просто план «Бесплатно». После подтверждения регистрации нажимаете кнопку «Вход в консоль» и вводите свои регистрационные данные, введенные ранее В данном случае в качестве логина выступает email Проверяем правильность пароль отлично так теперь нам необходимо выбрать раздел в котором будет сформирована виртуальная машина для этого выбираем вот это launch virtual machine with es Нажимаем После входа в раздел здесь представлен довольно таки большой список типов виртуальных машин которые можно было бы использовать для того чтобы запустить на них свои рабочие инструменты типа сервера Я остановился на сервере Ubuntu и выбрал машину 64-бит x86 далее она предлагает единственный вариант для бесплатного пользования t2 dotmicro и соответственно мы соглашаемся нажимаем next не review, а next количество, здесь практически все можно оставить по умолчанию так, и на всякий случай проверю, что здесь установлю. Нажимаем следующее. Здесь можно выбрать э, размер жесткого диска для нашей виртуальной машины. Теги я никакие здесь не добавляю. Э, важным разделом является Security Group. Но с ним мы попозже разберемся отдельно. Здесь э, уже указано одно правило для доступа по SSH, пока оно нам достаточно. И запускаем нашу машину. Так. во время запуска нам предлагается создать пару ключей, которые будут необходимы для доступа. Э, вот в этом разделе мы нажимаем Create New Key Pair. И вводим название этой пары ключей. Как видим, она скачалась. И запускаем. Нажимаем на кнопку просмотр запущенных э, виртуальных машин и пока она здесь не загорится зеленым, ожидаем. Так, отлично. Мы видим, что виртуальная машина запустилась ее экземпляр и самое время произвести основные настройки для того, чтобы можно было ей пользоваться. Да. Запомним пока, что вот в этом разделе Instance находятся как раз экземпляры наших виртуальных машин, которые мы смогли запустить. Нам понадобится вот этот вот раздел Security Groups, в котором есть вот этот вот... Раздел для, в нем указываются правила для доступа перенаправления различных портов открытия их и key которые нам также необходимы для того чтобы расширять доступ по SSH используя программу WinSCP и PATI. После того как мы получили наши пары ключей Давайте воспользуемся инструкцией, которая предлагает нам последовательность действий для подключения с помощью удаленного терминала Patty. Для этого нажимаете Help. И попадаем в раздел инструкций, необходимых для того, чтобы подключаться. В этом разделе нам необходимо найти открываем Instances instant life cycle и здесь connect Используем вот эту инструкцию connect using patty Первое что она нам предлагает это скачать саму программу получить ключи и указывает какие необходимо использовать для запуска имена Переходим сразу к разделу подготовки ключей для использования в программе PATI. Для этого мы их конвертируем. Мы конвертируем тот э, ключ в Ironboard Controller P и N, которые ранее скачали с Amazon Web Service. Запускаем программу PATI Gen. выбираем hrsa как указано в рекомендации 48 оставляем загружаем наш ранее скачанный файл нажимаем подтверждение И нажимаем Save Private Key. Соответственно инструкции. инструкцией нам не нужен пароль, храняя в ту же самую папку Downloads, называем Amazon KeyPair, к примеру. Название может быть любое. Так. После того как мы создали эту пару ключей можем патеки generation закрыть и перейти к следующему разделу э, настройки програм пати yes. далее переходим к пункту 2 нашей инструкции запускаем программу пати на именовании хост name надо обратиться к настройкам нашего запущенного сервера. Вот в этой части указано его наименование DNS-name, либо использовать можно IP, статический IP, который выделен нашему серверу для обращения к нему извне. Берем по рекомендации Amazon вот это имя, копируем его и подставляем хост-name. Так, далее обращаемся снова к инструкции в качестве username. Э, перед это необходимо подставить... так, У нас так как Linux MMI, ищем Ubuntu. Подставляем Ubuntu вот это вот наименование. Также копируем его. Вставляем в самое начало. После имени вставляем знак Ad. Переходим к следующему разделу настройки. Так для этого нам необходимо попасть в раздел Connections и открыть раздел SSH нажать Authorization. Вот в этом месте необходимо ввести тот ключ, который мы с вами сгенерировали с помощью компати «Gen». Открываем его. Загружаем. Вновь возвращаемся в раздел «Session». Мы называем нашим именем для того, чтобы сохранить все настройки. Появился, и открываем соединение отлично теперь мы после того как мы установили наше соединение по ssh через терминальную программу мы можем обращаться непосредственно к установленному экземпляру сервера для того чтобы устанавливать программы производить другие настройки ну а следующим шагом я предлагаю настроить команд программу gncp которые также нам необходимы для того, чтобы получить уже прямой доступ к файлам, расположенным на этом сервере. Для этого мы воспользуемся следующим разделом инструкции, в котором описано, каким образом можно использовать программу WinSCP для доступа к экземпляру сервера. В первых пунктах указывается, что необходимо подготовить эти ключи, мы уже их сделали, собственно говоря, загрузить программу VCP. Ну а вторым пунктом соответственно рекомендуется ее запустить. Опять же мы сюда должны под... в новом подключении подставить те же самые номинования хоста, которые были ранее. Так. Для этого опять возвращаемся, копируем значение адреса. Так, возвращаемся к нашей инструкции. Который указывается, что в разделе SSH это Authentification, необходимо ввести пару ключей Для этого мы переходим э, так, в раздел еще, по-моему И заходим в раздел SSH Аутентификация, где вводим подготовленный ключ мы ее сохр... а, вот здесь необходимо обязательно переключиться на протокол передачи SCP и сохраняем новое подключение мы назовем Amazon controller warren board и запускаем на соединение соглашаемся на использование сертификата и видим что мы попадаем в файловую систему удаленного контроллера то что и требовалось на этом этапе я закончу видеоурок а на следующем дам подробные инструкции о том, как на установленный веб-сервер поставить базу данных InfluxDB, а также систему мониторинга и отображения данных графана.